и всем снова здорово, ребят с вами еще раз на связи я Ванек. мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3 Saints Row 3 недель 1 Language поменял бы я на самом-то деле на русский но... но так как сейчас нету русского я и не меняю так в этой игре присутствует функция сохранения когда этот индикатор есть ну ладно, продолжим. Потому что ну, я не люблю, когда тут музыка. Собственно. Не. Я люблю, когда тут музыка, потому что это музыкальная игра. Но Ютубу не нравится, когда тут музыка из.. из игры. Так, работает музыка, Нормально. так, та та -та -та -та так, так, так, так, так, Надо, надо, надо, надо, так, так, нажать на миссии надо нажать, жизнь с Kill Benem и Kinsey. И пролить веселого лета. Нам надо поговорить, времени нет. На там возьму. Эх, uh, лучше будет, если... Весел валет. Я не знаю, как тут... Максим по-английски называется, но... Весел валет. Файный валет, что ли? Дамчимся быстрее все. Дамчимся быстро как? Так, стоп, на тап. Так, надо посмотреть. Все, валет, магазин. Урон. падение, урона от пули урон бой. Быстро перезарядка 2. Назад надо. Назад надо. Деньги получить. Придут. Итого 48 тысяч у меня. И все Так, так стоп, а Так, что это за веселый лет такой? А, он на... Нафиг, на... этой стороне это декеры. Короче, мне нужно первым делом к механику заехать, потом нужно, можно в этот веселый валет ехать. Смотри за лука. Да, знаю, что материться очень и очень и очень плохо, но если без мата человек не понимает, то как ты ему объяснишь, что тебе надо? М? А мата... Первым делом доедем до того места, где я... Вот до... Вот до вот это вот до механики. До механика доедем. На эту тачку надо... Так, стоп, надо на та, на тап. Не, не, не, не, не, не, не, не, на этап, на эскейп, на, на, на... на... на... на... на... Блин. А, не, понял, что надо сделать. Нужно купить первым девушку, чтобы потом там покинуть можно было. Наверное, купить надо как раз. Так, стоп. Нафига это Дарьин жоп купил? А, это... Блин, понял. Походу. А, это, блин, то торч, так... Это Темтрас. Так, в сборе. Джастис. Правосудие. Криминал. Энгри-Тагер. Секс-китин. Сед-панда. Сэ грустно ведь? написано. Но она веселая. Торч. Возьму. Заберу эту машинку. Торт с ногорезом. Да. Райдер. Well. Your... А, понял, блин, Килбэйн сейчас нас будет очернять, нам нужно... Мы, мы таким вообще не занимаемся, ребят. Цветы вообще таким не занимаются. Юбен, короче, хочет нас Это... А очернить. На фиг. Опрессор. Так. Радиобашню надо. Радиовышку. На контрол опускаться. Здесь чё? Есть чё, ребят? На контрол опускаемся. Ай! Да блин, ну ёшкин-кошкин. Придется мне, видимо, эту миссию заново начинать. Потому что, ну, за... За... На... Заново надо. Ага. Эту миссию надо начать, потому что ну, я понял свою ошибку. Я сейчас попробую ее не допустить. А, полностью не, не пройдено. Ну, я повторюсь с контрольной точки. Ага, хочу с килбеном А на Ctrl немножко снижаться. Но это я так, скажем, для себя напомнил, что на Shift подниматься, а на Ctrl надо снижаться. <связывается> а на Ctrl надо снижаемся. Нет, не, не, не, не, не, надо, наверное, шиф нам надо. Дейкеры, а тут сюда надо на контр. Не, не, не, не, не, не, не, ребята. На контрол. снижаемся, девушки, мы выходим, так. На... I wish I knew that too. Use the transmitter I left under the seat. Place one next to the radio antenna, then head to the next tower. Makes you kinda wonder what else she's up to. Who cares, as long as she isn't bugging my bedroom. Come on, she wouldn't do that. You sure about that? Yeah, maybe. Actually, no. Fuck. Yeah. садимся в вертолет. Что дальше делаем? Садимся в вертолет. Шаунди, ты где? Бежим, Садимся в вертолет. Проглядь к радиовышке. А радиовышка-то выше. Выше и выше и выше. Или нет, нормально. с этой башней всегда делать, честно говоря, прыжок веры, но. С вот этой вот. С вот самого верх вот эта вот башня делает прыжок веры делать. Ну. Конечно, как бы. Пирс, планета <говорит> Стир. Шаунди, ты здесь. Таунди, дшкин кошкин. ай яй яй яй Я сейчас миссией занимаюсь. да, черт, тут реально, тут я скупил, опять же, скорее всего. Повторить КТ с контрольной точки Агам. Посмотрим, где контрольная точка у нас. А, тут. Странные места с контрольными точками этими, раз... контур стар это тут это все просто наверх сейчас быстр в голову еще выше Белый больше не буду. Конечно, в Сен-Сру-3, а в реальной жизни я буду бегать. Веном. Просто здесь вертолет. Я Шамди могу че, скажу, что надо делать. Я выиграл мой бой. Oh А, вот подъем вертолет на вертолетную площадку. Я думал, где он же он? Погодите к телефону. К ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Хотите фургон, чили фургон? Да он кружит тут, кружит голову, ай да упаду, голову, ай да упаду. И чтоб-то у нас преступность произрастает. Хорошо, может быть, либо у нас в городе, либо там в стилпорте. В стилпорте, либо в стилпорте, либо у нас против... в городе. Это сейчас отправляюсь на интервью. Все, По Понятно, где интервью будет. в ларен Лорен... Лоренсквер. и вот сострели на интервью, ага. Прямо на интервью. Я это гарантирую. Я не сделаю это, но я это гарантирую, что я это сделаю. Эдди, эдди, эдди. Эдди, эйди, эдди. Эдди, Он скоро увидит себя на другой стороне. Вот, Сейчас нужно шаунде отжить. Вот, айбгинь. Сейчас, войдите в здание, вот. Пойдите здание, это захват, блин. это святой захват, блин, здание это. мы у вас, мы у вас его реквизируем, это было круто, где Килдэйн, видите, дейкеров, всех, что ли? Вот так. Кстати, реально по Америке, там у испанских второй язык как бы, как у нас, ну у русских, ну практически у многих, большинства русских второй язык это украинский, ну в Америке это второй язык испанский, как бы, ну его конечно не обязательно знать, чтобы, чтобы общаться всеми, ну Но это как во Франции. Не обязательно же знать английский, чтобы общаться там с ребятами. А... Ты что за быстрая девушка? Не, сейчас спрячусь за... за тут. Вот за эту штуку. И буду вас перестреливать всех по одному. Так. Ага. Создал бы себе канал Килбейн. К примеру, Эдди Килбейн. Я уже даже ему прискуран придумал. Как у Лёши Столярова. Назывался бы он, к примеру, Эдди Килбейн. Назвался бы он реально Эдди Килбэйн и Джейн. Вы никому не расскажете про интервью? Время убить Килбэйна. Я найду, сволочь. Шан сказала. Я убью тебя so Розник Оакс Вот поймали Килбейна Бха. А я пока спой, хорошо. Попался. Фу. Что делать? Так нельзя, ну со мной, блин. А здесь летает. я потерял его. Жизнь был Бенном поздно. Джинс Тис бонусов. Посадки Машина спут лайк. Теперь гараже ваш лишь есть отвертоджет. Сейчас посмотрим, а это за сколько продается, потому что у меня есть деньги. У меня аж целых 56 тысяч, если это пройдет О. Пристань же Диксона за тысячу там купить. Ладно, так, на табуляцию. Новое задание. Обучающий компьютерный компьютер. тап надо так нет обучающий компьютер там и сделаем но первым делом надо вот сюда вот еще зайти вот сюда и вот сюда и вот да вообще везде мне нужно тут пройтись но самое главное вот этот вот надо район зачистить и себе ломбард план Б еще купить потому что я хочу быть единоличным правителем этого района ага если много вас знает то вы наверняка все знают, что я очень сильно. Люблю. Не, тут попробуем вот сделать это. Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Путные огни аэродрома Снова между нами дорога Плюс нас разлучает под прежде. Снова зра... между нами грозовые злота. Да блин, ну... Кошкам, блин. Спасибо. Немножко пчахается не тут. Танковый беспредел. Да помню я, помню я. Танковый разгром начать. Да, это тоже задание, где начнем тоже танк вот реально вот хотелось бы после того как эту э, миссию хотелось бы в кольже учиться вот после того как я эту миссию сделаю вот и все тридцать три четыре пять 56, 7, 75, 6, 80, 100, 165. Хотелось бы в Кольдже учиться, и вот после тяжелого дня в Кольдже хотелось бы... У меня то время еще не вышло, ага. <свеч> Все, танк разгром пройдено. на даже на мне кажется на сто двадцать процентов там. Ну что ты на Иные бы по идее бы купить себе еще эту mm. девочки девочки девочки но ну, нас на, на стриплубы у нас эм, мы, не покупаются ага не не хотя стоп хотя покупаются ч вру вру вру вру реально мастерская кудряшки это называется 1 процент район контроль увеличения над районом Открыто, наверное, для всех, но только не для нас. Saints Row 3, ну, она... Эта игра прикольная. Она реально круче, чем GTA 4. Тем... если включая, что GTA... Она, ну... Как бы... Дрыхнет, девушка. Так, тысяча... Щас... Филотаж, не будем. А, это танковый беспредел, ага. Ну мы его уже сделали, ребят, поэтому, может, и не надо. Энергия, стамина быстро кончается, вот что надо. Стамин ещё будет качать. Нормально, да. Давай сделаем это. Посмотрим, эту... Этот, эм, я купил себе магазин одежды? Нет, этот я купил себе благо, заблаговременно. Заблаговременно купил себе этот магазин одежды. Я... Так. Ломбард пить. План Б. Так. восемьдесят шесть тысяч 443 позже будем институт проходить тами и НПТ. позже позже искатель коллег коллекционные предметы в мире будет подсвечены ну окей да купить тогда Слава полиции 20. Ну, нужен 25 уровень просто. Брат точки. Полиция, брат... Брателы. Вся дурная слава у полиции обнуляется. Стоп. Марник старый у меня вовсе, помоги мне, плиз. Так что помоги мне, плиз. Не, ну я Черчилль только нашел из всех машин и все. Нашел только машину Черчилля Может, так вы разгром начать, ещё один. Ай! Блин. еще ломбард, план Б. Черчилль! 28 это вот 30. Escape. Ну так как не по пути, собственно. Я сюда хотел, собственно. Что за фигня это такая? Не знаю, парень, что это за фигня. Позирьте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. А, а мне чьи вы их не дали? Три Одна волна из четырех прошла успешно. В общем-то. Я не могу, у меня мышка тут живет своей жизнью, короче. Ребят, вы же знаете эту мышку. Это мышка, блин. Никто вечер, но, конечно, города. надо быть спокойным и получать радости Ой, что-нибудь, что что Вы зря против меня. Тридцать четырех клап пройдено. Волны четыре четырех Я своих братишек убью. Понятно. О, нормально, все уже всех положили, брать, братки. Спасибо, давайте. Короче, я жм, жму я тут, уезжаю я. Так, надо на тап надо, собственно, так, мне миссию начать. А учащий компьютер. Убещи Кинзи. Sure we'll ask, а тут на двух колес, ну on как два колеса потому потому что два колеса тут это... Нет, цветых машина, конечно, мощная это. У босса святых мощная машина. Поможете успать еще только танку и все. Лора. Лорайн Синдикатовцы, блин. Идите нафиг. Чё это, а? В пляжи. И 762 помаленьку сделаем так. Кстати, ребят, мне кажется, что в каждой э, э, серии тут будет, ну, иногда, хоть иногда, но новый эпизод реально. Синтрос 3. Каждый день я буду лично, я буду э, пытаться сделать новый эпизод третьих святых, цветы, третьей улицы, третьих. Э, Вы знаете, что я сюда приеду, ага. Вы как будто знали, блин, что я поеду туда, блин. А не сюда ему. Не, Кинзи, не надо сейчас. Я хочу починить цветочку. Так. Не. Е нужно так... А вот так нужно нажать. Нет, нет, нет, не. кинзи пока что не надо. Я это, я не... Сю... Я куда-нибудь хочу, ну, починить свою точилу. Вот куда-нибудь вот сюда. Вот первым делом надо вот сюда вот есть. Она сейчас взорвется, вы... Дураки, что ли? Она сейчас взорвется, ага. Я вот так вот. Ну и Morningstar, блин, наполнили это место. Ну и расплодились же тут морни, старые эти. А это что, святые, не пойдут, что ли мне? Займос. Пересел на Займос. Ну, потому что меня там уже задолбали эти Морнинг Стары, блин. С их этим... С их... Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ого, Врем Джобс. Я хотел вот сюда заехать вот на прошлой машине, mm -hmm. А, во время миссии не могу ещё. Ну, ладно. Декеры, блин, фиговы. Ладно, так, mm -hmm. на тап на миссию обучающий компьютер эм, миссия карта на кинзи вот тут то вот а в итоге кажется, что вы не можете сюда зайти во время того как за вами гонится потому что кинзи у нас немножко шизовато немножко. шарики за ролики у нее немножко ехали За тобой не было погони, не было Кинзи, а Ты о чем? Вот сюда вот приехали и все, свет. Нифигаси. It's, oh, it's homie. Это don't see a bed. Sleep is forbidden. What the did the Deckers do to the chopper? Matt must have into its flight computer and fight it with You can do that? You can do a lot worse. the Decker into its central power grid, it's... trust me, If I could wear them into their mainframe, I'd do all sorts of naughty things. But I didn't have to do mm. that. What would you need? Something like this. I That's one know. of the most powerful learning computers in North America. And Dag's got one. Thanks so for the tip, Agent Kensington. Ah! Damn it! Wait, that punk kid is mad? <laughs> that punk kid is the cyber god who just crashed her helicopter. She these people are probably halfway to the computer by right now. Ясно. Угу, mm -hmm. ясно, хорошо, Кинзи, пошли. Значит, это Мэтт Миллер, которого мы так с вами обожаем, в кавычках, конечно же. Хотя, нифига не обожаем. Ни флэгер. Пардон, Блад, Микс. Лучше выпишу, потому что, ну, мы же играем, ребят, с вами... где so, ты? Okay, Он все в ПР-центре, скорее. должен быть бомба. Она не отправит нас пока на бомбу. пока что. До четвертой части реально такого не будет. Тут четвертая части она нас не отправит на верную смерть. А в четвертой части не нужно будет. Тут. Работать за компами все время свое, ну и может иногда и становится скучно. Пирс спросил, что-то какая-то у нас заучка немножко. Ну, а я такая, я такой босс такой, и ему говорит, ну она целыми днями за компьютером, поэтому, ну, реально... Пирс, хватит, она целыми днями за компьютерами. 100% ей надо когда-нибудь выходить на улицу гулять там. Ну это лично, как я так думаю. Лично, как я думаю. Лично мои мысли, блин. Перс, like извини, ссори с тобой. Это немножко говорились тут за Ч ⁇ рт, он такой видео? Учиться лобби. Откуда эти слова знаю, Да просто, знай и всё Отправлять в гараж. Так, тут надо на Е... На Е надо в гараж отправить. что А, угони угнать надо. Хорошо, мы это сделаем. Я их mm -hmm. помню была у нас такая сеть. сеть, точнее магазинная горожанка. Okay, oh, God, да я хочу I просто. Uh, uh, Это помей. повредить грузовик на колес на этот что не подняно? а суперкомпьютер уничтожен нажмите ПКМ чтобы обезвредить шины а, а понял <ск Apr> надо, <.aire> надо было мне немножечко про это рассказать что можно было utter... Бывает пока... Да, блин, я опять повредил, что ли? Фу, Фу. сломал. Ага. -а -а. Да. Аккуратно. Повреди. Угу. сейчас каласи, блин, Аккуратно. Вы знаете, что я перед главным, блин, все вкусно палкнуть Wow, oh, God, what the hell Как мне кажется. Вот три колеса и осталось одно последнее четвертое. Пирс, не стреляй пока что конечно, я не вижу. Понял? Сохраняем, ребятки. Пока что на этом. Пока что все До следующих миссий. Пока, по пока парь, ребят. Тебя до скорых встреч. Увидимся от встречи. Ванька, там есть несколько яиц, если хочешь. Съесть. У тебя там кофе на нас. Самом... Хорошо. А, нет, Ваню кормить не будем, он уже а? лаваш сожрал. Да да нет. Так, ты вот этой едой обложился сейчас теперь в постели, да. у тебя еще и сыр будет. Да нет, сыр так, не что, будет. Я что, собрался на кухню. Ладно, ладно, ладно, собрался. Не снимайся, Читаю до трех. До следующих до скорых встреч.